день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Анохина, я руководитель налогово-юридического консалтинга в компании «Мое дело». В рамках данного канала мы начинаем свой новый проект «Экспертное мнение налогового юриста». В данном проекте будут представлены видеоинтервью с квалифицированными специалистами из юридической и налоговой сферы. Мы постараемся простым и понятным языком рассказать вам важные вопросы по юридической тематике, как по деятельности организации, индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. Для того, чтобы нам с вами было Интересно, мы будем приглашать каждый раз э, квалифицированного эксперта из данной области. Сегодня у нас эксперт это Марина Живайкина. А, Марина Живайкина имеет невероятно большой опыт за спиной, а, как в области договорного права, административного права, налогового права, а, и эти виды права можно перечислять до бесконечности, скажем так. У нее за спиной длительный стаж работы как в госструктурах, а, порядка регионального управления правительства, так и в коммерческих структурах. Марина имеет большой стаж работы в юридическом консалтинге, а это немаловажно. Почему? Да по одной простой причине, что просто теоретиком быть — это одно — а когда ты используешь это на практике, ты действительно видишь потребности реального бизнеса. Ты действительно видишь, что для них важно в договоре, что существенно, и что он может принести определенные риски. Марина, слово вам. Добрый день, коллеги. Я очень рада принять участие в сегодняшнем мероприятии. Уверена, что ту информацию, которую мы сегодня вам сообщим, она будет для вас полезной, и это будет для вас важным опытом в деятельности. Темой сегодняшнего ролика у нас будет ликвидация бизнеса. Вы спросите, почему ликвидация? Да по одной простой причине, что после условий пандемии не все, так сказать, смогли пережить эту передышку простой бизнеса, не все смогли вернуть свой бизнес на круги своя, и этот вопрос стал как никогда актуален. И на текущий момент на рынке это практически одна из самых востребованных услуг. Ну, приступим. Для того, чтобы все-таки нам было с вами интересно, мы взяли вопросы, живые вопросы наших клиентов, что их действительно интересует по этой тематике, что им важно и какие потребности им важно понять на входе. Первый такой вопрос, Марин, который я хотела бы у тебя оточнить, что на практике все-таки выгоднее или проще продать компанию или все-таки ликвидировать ее добровольно? Uh... Действительно, это очень интересный вопрос. В том случае, когда организация вела обычную хозяйственную деятельность в рамках закона, не заключала фиктивных договоров, не имеет задолженности по налогам и сборам, руководитель и участники организации не являются фиктивными, а руководитель номинальным, выбор варианта действий, действий не имеет значения для организации. Но если говорить о сроках проведения, то, конечно же, процедура продажи бизнеса пройдет гораздо быстрее. Дело в том, что для продажи бизнеса достаточно будет подготовить предусмотренный законом пакет документов, обратиться к нотариусу, который нотариально заверит договор купли-продажи и подаст необходимый пакет документов в налоговый орган. Сама по себе регистрация займет всего 5 рабочих дней. Если же говорить о ликвидации, о добровольной ликвидации организации, то в самом идеальном варианте она займет от трех до четырех месяцев. Я опять же повторюсь, что э, данные сроки характерны для случаев, когда организация продается либо ликвидируется абсолютно в чистом виде, то есть без каких-либо проблем и задолженностей. Но на практике такое случается крайне редко. Как правило, решение о продаже бизнеса, либо о ликвидации, добровольной ликвидации организации, принимается в силу каких-то объективных причин, в том числе из-за задолженности и наличности каких-либо нарушений а в этом случае процедура как продажи бизнеса так и добровольной ликвидации органи организации пройдет с достаточными осложнениями ну если говорить о, о купле-продаже бизнеса то вряд ли какой-то покупатель захочет приобретать кота в мешке и конечно же дотошно проверит приобретаемый бизнес если же говорить о добровольной ликвидации, то ликвидировать организацию можно только без долгов, а значит в случае наличия каких-либо проблем или задолженности и этот процесс займет гораздо длительное время. Поэтому клиентам нашей компании, принявшим решение о добровольной ликвидации организации, мы рекомендуем для начала решить все проблемные вопросы, уладить проблемы с поставщиками, с иными контрагентами и ликвидировать все задолженности перед бюджетом. Хорошо, Марин. А вот отметь, пожалуйста, еще такой момент. А вот риски, вот, к примеру, если все-таки мы продаем компанию с какими-то нарушениями для того, чтобы, скажем так, распрощаться с ними и забыть о них, в конце концов, риски-то у нас все-таки останутся? Риски в любом случае останутся. Дело в том, что при продаже компании прежние участники отвечают по всем договорам и совершенным действиям до процедуры продажи бизнеса. Поэтому все, что было совершено до продажи бизнеса является ответственностью прежних владельцев. То есть, если у нас было все сшито не белыми нитками, то отвечать все равно нам. И нам небезопасно в этом случае продавать компанию. Я правильно понимаю? Все верно. В этом случае, когда вы знаете, что были какие-то нарушения, есть какие-то задолженности, безопаснее провести процедуру добровольной ликвидации организации. Понятно. И в процессе, конечно, решить все вопросы. Да, Марина, тут абсолютно с тобой согласна. Также еще хотелось бы подчеркнуть один момент. Марина как раз таки упомянула, что бизнес зачастую проверяет при покупке. Конечно, его будут проверять, потому что покупка крупная. Даже при любом крупном расходе мы всегда должны проверять партнера. У сервиса как раз компании «Мое дело» специальный продукт для этого существует проверка контрагентов, который позволяет в моменте проверить своего партнера на все возможные риски, на его рейтинг на то, какие, грубо говоря, правонарушения за ним имеются. Это очень важно. Это даже важно не столько даже в процессе ликвидации или крупных покупок, а даже для любого директора, либо учредителя, когда в компании несколько, и, к примеру, он абсолютно занят бизнесом, реальным бизнесом, работая с клиентами, ему некогда отвлекаться на сам процесс управления. Важно держать руку на пульсе и следить за этим моментом, как минимум с помощью такого ресурса. И видеть все то, что происходит в компании, Сейчас, а не уже после, когда это надо расхлебывать. А вот еще такой вопрос. Он, кстати, довольно один из таких востребованных. А что на практике выгоднее, все-таки, нулевка или, нулевка или ликвидация? Ну, поясню его немножко поподробнее. То есть среди наших клиентов существует такой слух, если там сдавать нулевую отчетность либо вовсе ее не сдавать несколько лет, то налоговая просто ликвидирует сама. Зачем заморачиваться и проходить всю эту мучительную процедуру ликвидации? Действительно ли это так? Ну, По моему мнению, объективно безопаснее провести все же процедуру добровольной ликвидации. Действительно, многие полагают, что если сидеть тихо, не вести деятельность, не сдавать отчетность, то налоговый орган автоматически, самостоятельно исключит такую организацию из ЕГРУ. Но на практике все не так просто. Законодательство Российской Федерации предусматривает, что юридические лица, которые в последние 12 месяцев не сдавали отчетность и иные документы в налоговый орган в установленном законом порядке, не ведут деятельность, не осуществляют движений хотя бы по одному своему расчетному счету, признаются фактически прекратившими деятельность. И такие организации могут быть исключены из ЕГРУ. В случае наличия всех вышеперечисленных признаков недействующей организации налоговым органам принимается решение о предстоящем исключении организации из ЕГРЮ. Но вместе с тем на практике компании, которые фактически прекратили свою деятельность, которые не сдают отчетность, не осуществляют движение по расчетным счетам, висят годами в ЕГРЮ и не исключаются налоговым органам. А это все чревато. Как мы все знаем, за несвоевременную сдачу отчетности законодательством предусмотрены штрафы. И, соответственно, учредители и э, руководители организации будут нести финансовые потери. Поэтому в данном случае мы рекомендуем проводить процедуру добровольной ликвидации, так как в этом случае гораздо быстрее будет получен положительный для вас результат. Это лучше, чем находиться на протяжении многих лет в напряжении, в ожидании, когда же налоговый орган примет необходимое вам решение. Да, тут Марина с тобой полностью согласна, тем более зачастую закрытие все-таки бизнеса происходит не всегда окончательно, порой это делается для открытия каких-то новых проектов, нового бизнеса, и для того, чтобы не держать все это в длительный период, не затягивать, я бы, конечно, тоже рекомендовала все-таки добровольно ликвидироваться, спокойно, с меньшими нервами и с меньшими тратами, соответственно, тянуть здесь просто нет смысла. Марин, а вот еще такой вопрос. А вот если у компании учредитель, либо генеральный директор массовый, поясню для наших зрителей, то есть он является таковым в нескольких компаниях. Вот в таком случае возможно ликвидироваться, или может какие-то проблемы есть все-таки при ликвидации? Ну, в том случае, когда генеральный директор, либо участники являются массовыми, риск отказа со стороны налогового органа в регистрации ликвидации достаточно высок. В данном случае можно посоветовать учредителям и генеральному директору, которые являются массовым, ну, для участников необходимо выйти из состава иных организаций, руководителю, соответственно, прекратить полномочия единоличного исполнительного органа во всех иных организациях, помимо ликвидируемой. Но даже в этом случае нельзя гарантировать стопроцентный положительный результат результат по ликвидации организации. Дело в том, что записи о массовости руководителя и о, генерального директора в любом случае сохранятся в базе данных налогового органа. Подчеркну, что, конечно, Марина здесь абсолютно права, дорогие телезрители. Действительно, если вы сэкономили начредители, лучше позаботиться заранее о своих проблемах, почистить все хвосты и получается как минимум даже за три года почистить все хвосты, чтобы уже налоговая хотя бы в ближайшие три года все это не нашла. Марин, хорошо, еще вот такой вопрос, мы его немножко затронули в самом начале, но здесь хотелось бы поподробнее, потому что вот а клиенты как раз об этом спрашивают очень часто. Вот все-таки, то есть это действительно так, что нельзя ликвидироваться с долгами? Да, это действительно так. Ликвидировать организацию с долгами в добровольном порядке не получится. Все дело в том, что в процессе добровольной ликвидации необходимо погасить все долги, которые имеются у организации перед третьими лицами и перед бюджетом. Без погашения долгов невозможно подготовить нулевой ликвидационный баланс, а без нулевого ликвидационного баланса не получится добровольно ликвидировать организацию. Понятно. То есть, дорогие телетрители, хотелось бы опять подчеркнуть, что если нет денег, то просто так закрыться не получится. Здесь, наверное, уже объективно надо обсуждать вопрос банкротства, но это, скажем так, совершенно иная тема, в рамках сегодняшнего ролика мы ее рассматривать не будем. Но то здесь надо понимать, что если вы хотите компанию все-таки ликвидировать быстро, то все долги придется закрыть перед всеми кредиторами, как подчеркнула Марина. И эти кредиторы, соответственно, и бюджеты, и поставщики, и клиенты, они только царапируют скажем так, те основные какие-то кредиторы, которые трясут трясутся вас эти долги. Так, хорошо, Марин, а вот uh, еще такая ситуация часто встречается на практике. А если компании адрес массовый uh, или фиктивный, тут возможны проблемы при ликвидации? Uh, конечно, здесь uh, также не все так просто. Дело в том, что в процессе ликвидации организации налоговым органом может быть принято решение о проведении проверки. Проверка в том числе проводится в отношении сведений, которые содержатся в ЕГРУЛ. Ну и как мы все знаем, адрес организации в ЕГРЮЛ закреплен. В том случае, если этот адрес является фиктивным, либо недостоверным, налоговый орган направит в адрес налогоплательщика уведомление о недостоверности сведений об адресе. Такая запись э, может поспособствовать отказу регистрация ликвидации на любом из ее этапов. Поэтому очень важно, чтобы на весь период добровольной ликвидации организации адрес был действительным и достоверным. В том случае, если имеются какие-то расхождения в сведениях об адресе в ЕГРЮЛ, в Уставе, в договоре, необходимо все это привести в соответствие, так как адрес в Уставе должен совпадать с адресом, который указан в ЕГРЮЛ. И, соответственно, данный адрес должен быть действительным. Хотела бы здесь еще, конечно, подчеркнуть а, дополнительно за нашим экспертом, то, что вот такие предварительные правки, скажем так, подчистки хвостов а, сейчас на практике пользуются очень большим интересом по одной простой причине, что налоговая при ликвидации на текущий момент а, особенно жестко стала проверять, а, как учредителей, так адреса, предыдущие записи о недостоверности а, массовых учредителях и тому подобное. Поэтому лучше вот такое править заранее и сразу не привлекать к себе интерес. А, тем более, что Хотелось бы отметить, что э, ликвидация изначально такой процесс, он длительный, он трудоемкий, э, поэтому проходить его несколько раз это, я думаю, то еще удовольствие. Плюс хотелось бы отметить, что у нас в нашей компании есть обширный опыт, как в ликвидации, скажем так, как в консультациях по данной тематике, и мы можем предложить большой спектр услуг на этот счет, как предварительные поправки, скажем так, просто консультацию по ним, да, что необходимо и как это необходимо сделать, либо подготовку документов, либо даже саму процедуру ликвидации под ключ. Ну, об этом. Подробнее вы можете оточнить в нашем отделе продаж, скажем так. А мы продолжим. Марин, слушай, а вот есть еще такой момент. Вот наличие всей такой записи, как о недостоверности адреса, она несет риски для учредителей и ликвидаторов? Да, Лен, Риски сохраняются, и исключить их полностью невозможно. Понятно. А, Марин, а я еще хотела бы, знаешь, у тебя еще такой момент уточнить. Мы же прекрасно понимаем, что все-таки большинство бизнеса, предпринимателей, которые принимают такое решение о закрытии, не обладает определенными, скажем так, знаниями в юридической сфере, и многое могут не спросить в моменте. Вот как, к примеру, там, мы обсуждали с тобой до, до этого там, долги, до недостоверности адреса. А может, есть что-то еще, что ты можешь сказать, скажем так, с уровня своей квалификации, на что важно обратить внимание, как минимум, в учредительных документах? Да, давай расскажу поподробнее. При приобретении услуги по добровольной ликвидации например, в начальном этапе нашим клиентам мы оказываем услугу по анализу содержания устава. И с чем мы сталкиваемся? Как правило, в уставах наших клиентов предусмотрена возможность только назначения ликвидационной комиссии. Вместе с тем, когда клиент обращается к нам за услугой, он хочет назначить ликвидатора. Но... Мы не можем действовать в противоречие устава. Соответственно, если уставом предусмотрено назначение ликвидационной комиссии, назначение ликвидатора повлечет за собой высокий риск отказа со стороны налогового органа в регистрации и ликвидации. Поэтому действовать мы должны в соответствии с законом и с тем порядком, который описан у нас в уставе. Ликвидационная комиссия, как правило, назначается в составе не менее двух членов. Это председатель, секретарь, ну и если членов больше, то это простые члены ликвидационной комиссии. Членами ликвидационной комиссии могут стать любые лица, то есть это не обязательно должен быть только руководитель. Членами ликвидационной комиссии могут быть и участники, и руководитель, и работники, и даже любые третьи лица. Самое важное – действовать в соответствии с уставом. Если же все-таки назначение ликвидационной комиссии для клиента по каким-то причинам является затруднительным, мы предлагаем выход из данной ситуации – внесение изменений в устав. В данном случае в уставе можно предусмотреть назначение ликвидатора, и тогда уже процедура ликвидации пойдет как по маслу. Еще одним, одной немаловажной проблемой является отсутствие э, альтернативного способа заверения принимаемых решений, будь то это решение единственного участника или же решение общего собрания участников. В том случае, когда такой способ отсутствует в уставе, все принимаемые в, на процедуре ликвидации решения – должны заверяться у нотариуса. И, как мы все понимаем, это стоит все недешево и повлечет для компании значительные финансовые затраты. В данном случае мы также рекомендуем внести изменения в устав. В уставе возможно предусмотреть альтернативный способ заверения принимаемых решений. Таким способом, например, может быть подписание решения единственным участником без нотариального удостоверения или же подписание протокола всеми участниками, принимающими участие в собрании учредителей. В любом случае нужно внимательно изучить устав для того, чтобы понять, есть ли у клиента возможность э, назначить ликвидатора, существует ли у него, закреплен ли у него в уставе альтернативный способ, достаточно изучить э, раздел устава управления обществом. Понятно. А, тут хотела бы тоже, коллеги, подчеркнуть, что, конечно, все-таки учредительные документы а, — это такой довольно нерусский язык для нашего клиента, а, в котором очень сложно разобраться, поэтому... Рекомендую все-таки вот изучение таких документов, доверять профессионалам, поэтому мы даже в рамках своей услуги ликвидации под ключ делаем предварительный анализ всегда. То есть мы никогда возьмем документы на подготовку без анализа каких-то определенных рисков. То есть надо понимать, где и какие проблемы у клиента могут возникнуть в моменте и предупредить его о них заранее. Марина, хотела бы у тебя еще такой момент уточнить, тоже довольно частый вопрос. А вот можно после ликвидации сразу открыть новую организацию? Ну, в данном случае важно понимать, по какому основанию ликвидируется организация. В том случае, если учредители самостоятельно принимают решение о ликвидации организации, то есть имеет место добровольная ликвидация, никаких ограничений для них не существует. То есть возможно сразу открыть либо иное юридическое лицо, ну и даже зарегистрироваться такому лицу в качестве индивидуального предпринимателя. Если же имеет место принудительная ликвидация, то есть ликвидация, которая проводится регистрирующим органам, ну скажем, из-за того, что в ЕГРЮ содержатся недостоверные сведения об организации, то вот здесь возникнут проблемы. Дело в том, что законом на таких участников налагаются ограничения. В течение трех лет с момента принудительной ликвидации организации ее участники и генеральный директор, не имеют права открывать новые организации и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому, опять же, возвращаясь к нашей теме сегодня, добровольная ликвидация и в этом случае является более безопасной процедурой. То есть, если есть риски, лучше ликвидируйся сам, пока да. Именно да. так. Сможешь начать новый бизнес и не терять время, и не искать каких-то третьих лиц и доверять им действительно свои финансы. Хорошо, смотрите, давайте, Марина, еще рассмотрим такой вопрос. Вот, допустим, если бизнеса много, то есть, ну, в малом у некоторых, скажем так, предпринимателей бывает несколько компаний, и он, к примеру, решает ликвидировать только одну. Будут ли возможны проверки по остальным компаниям из-за того, что. он Скажем так, была запущена ликвидация по одной из них? Да, такой вариант исключать нельзя. А, ну, как мы уже неоднократно говорили в ходе нашей беседы, а, в ходе добровольной ликвидации налоговая может принять решение о проведении проверки такой организации. И в том случае, если между ликвидируемой организацией и остальными а, компаниями а, учредителя имеются а, ну, какие-то заключенные договоры, осуществлялись какие-то, ну, скажем, переуступки э, прав, э, заключался договор займа, дарения, безвозмездной передачи имущества, то, конечно же, исключить риск проверки остальных организаций такого учредителя нельзя. Скорее всего, они также будут проверены. Хорошо, тогда вытекающий вопрос. Получается, проверка возможна и в процессе ликвидации даже той компании, которую мы добровольно закрываем? Да. Да. Такие проверки возможны. Налоговый кодекс дает право налоговому органу в процессе реорганизации и ликвидации провести проверку бизнеса, при этом независимо от даты и предмета предыдущей проверки. Предметом проверки является деятельность организации за три года предшествующие году, в котором назначается проверка. Как я уже сказала, это право, но не обязанность налогового органа провести такую проверку. Но на практике налоговики редко упускают возможность проверить компанию, а значит избежать такой проверки практически невозможно. Понятно, действительно, да, такое исключать нельзя. Ну, Марина, спасибо большое тебе за участие, за такие подробные ответы. Надеюсь, они действительно пригодятся нашим зрителям. Многие из них смогут постраховать себя заранее, предусмотреть, скажем так, почистить свои хвосты и если закрывать бизнес, то спокойно, без проблем и без каких-либо проволочек. Спасибо, Лен, тебе за приглашение. Мне всегда приятно поделиться своим опытом. Ну, а ликвидация... Это всегда плодотворная почва для обсуждения. О ней можно говорить бесконечно. Да, я думаю, мы, наверное, обязательно запишем еще интервью на эту тему, но уже какие-то другие интересные моменты, потому что действительно это очень плодотворная почва для общения. И заканчивать, скажем так, одним роликом на ней не так интересно. Коллеги, дополнительно хотелось бы отметить, что наша компания действительно всегда старается помочь бизнесу во всех его постахе, скажем так, на любом этапе развития. Мы готовы вам предложить как услуги юридического характера разовые, это от экспертизы договора до подготовки документов, там, не знаю, для изменения в учредительных документах и для корректной ликвидации, это услугу непосредственной ликвидации, это введение учета вашего на тарифе в рамках бухгалтерского обслуживания. И у нас есть шикарные тарифы с юристом, где работают квалифицированные специалисты, которые всегда готовы вам помочь во всех вопросах. И которые, как видите, действительно знают потребности, действительно знают риски и готовы предупреждать о них заранее, а не просто наугад готовить документы, готовы войти в ситуацию клиента и все-таки его переубедить, если это необходимо, для того, чтобы снизить его риски, снизить Штрафы, которые будут возможны, либо какие-то иные проблемы в рамках тех сделок, которые у него предусмотрены. Мы были очень рады предоставить вам сегодня данное видео, рассказать текущую информацию. Будем также признательны за ваше мнение в комментариях. Если вдруг какие-то вопросы, озвученные нами, остались вами непонятны, вы можете также уточнить в них комментариях, мы обязательно дадим обратную связь. Всем удачного ведения бизнеса, благодарим за внимание.